Да. да. Ага. Спонсор программы Auto soul Синтез трейдинг. производитель профессиональных антифризов FELIX. Замещаем импорт, упрощаем жизнь. Антифриз FELIX. Совместим с импортными антифризами, одобрен ведущими автозаводами и миллионами автолюбителей. Понятно, здесь... Влезем не чуть, чуть крупнее, давай, да, угу, поехали. Влезем, да? Окей, да, влезем. поехали. Спонсор программы ООО Тосол Синтез Трейдинг, производитель профессиональных антифризов Феликс, замечание, импорт. Э, а? Прокладываем спонсора, он нам нафиг не нужен. Выходим на Феликс, спонсор программы ООО Тосол Синтез Трейдинг, производитель профессиональных антифризов Феликс. Туда идем, тащим. Окей. Точка. Спонсор программы, подожди, а я на запись не нажал. Ну и хорошо, мы с тобой, собственно, ни на ту ни на ту не нажал. Нет, на, на... запись а... этого, да, репетировали. Ну, тем более. Окей, все, запись пошла. Прекрасно, поехали. Спонсор программы ООО «Тасул Синтез Трейдинг». Нет, туда, да, все. Сереж, Феликс. смотри, спонсор да. программы ООО «Тасул Синтез Трейдинг». Производитель профессиональных антифризов «Феликс». И туда вылезаем. «Феликс». Окей, поехали. Спонсор программы ООО Soul SYNTHES Трейдинг, Производитель профессиональных антифризов Феликс Прямо с места. Производитель профессиональных антифризов Феликс Производитель профессиональных антифризов Феликс Антифризов там или по скайпу, или просто я там не совсем четко угу. Производитель профессиональных антифризов Феликс Замещаем импорт, упрощаем жизнь И, Антифриз... и, и та, тащим туда. Замещаем импорт, упрощаем жизнь Антифриз, Феликс. Замещаем импорт, упрощаем жизнь. Антифриз, Феликс. Совместим с импорт... Угу. А, Совместим нарис... с... Он длинный какой-то. А Нет, а сделай такую штуку. Антифриз, Феликс. Совместим с импортными антифризами, одобрен ведущими автозаводами и миллионами автолюбителей. Антифриз, Феликс. Оригинал для иномарок. Пропал, я тебя не слышу. Все, случайно почему-то да. микрофон выключил. Антифриз Феликс совместим с импортными антифризами, одобрен ведущими автозаводами и миллионами автолюбителей. Антифриз Феликс оригинал для Иномарок. Чуть крупнее. Антифриз Феликс совместим с импортными антифризами, одобрен ведущими автозаводами и миллионами автолюбителей. То есть это и это. Да, под, подожди, а мы в предыдущем, когда мы замещаем импорт, упрощаем жизнь. Все нормально. Ты сказал, а, нормально замещаем было, импорт, да? упрощаем жизнь. Антифриз, Феликс. И дальше переходим. Окей. Так что все нормально, интенсивно все правильно сделаем. Хорошо. Да. Давай. Сейчас, подожди. туда нажал. Угу. Все, окей. Антифриз Феликс потреби... а, а, да, совместим с импортными антифризами, одобрен ведущими автозаводами и миллионами автолюбителей. Да, только смотри, сейчас все правильно сделал, только полез друг на меня тонально, чуть пониже. Антифриз Феликс. Антифриз Феликс совместим с импортными антифризами, одобрен ведущими автозаводами и миллионами автолюбителей. Антифриз Феликс оригинал для Иномарок. Только два две штучки сделаем. Антифриз Феликс крупненько антифриз феликс и вторую антифриз феликс оригинал для иномарок антифриз феликс оригинал для иномарок. чуть крупнее первую часть антифриз феликс оригинал длинниномаррак антифриз феликс оригинал для, оригинал для записано и yeah. давай okay. пока